Как появляются новые идеи в промышленности и машиностроении? Вы скажете, что для этого на предприятиях существуют специальные отделы. Да, но как правило они развивают уже существующие концепции. На крупных съездах, симпозиумах, собраниях креативных директоров, безусловно, тоже могут появляться гениальные и прорывные идеи. Но история показывает, что самые инновационные технологии и изобретения появляются в домашней мастерской. Стив Джобс, создавший Apple, Уильям Харли, создавший Харли Дэвидсон, или же Павел Шиллинг, наш соотечественник, создавший первый электромагнитный телеграф в своей квартире. На вопрос, почему это так, мы попросим вас ответить в наших комментариях, а вот ответ на вопрос, как сделать так, чтобы все эти доморощенные уникальные технологии затем шли в промышленность и работали на благо всей страны, мы сегодня постараемся ответить вам в нашей видео. А с вас лайк, подписка и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Это канал MASH News. меня зовут Сергей и мы начинаем. Друзья, мы находимся на территории технопарка Лен Полиграф Маш. И сегодня в рамках международного экономического форума проходит день «Креативный Петербург». По замыслу организаторов, данное мероприятие должно с одной стороны помочь мини-производствам заявить о себе, а крупным найти себе новые идеи для своих производств. Пространство здесь разбито на несколько тематических зон. Мы отправляемся в первую из них интересующихся именно нас. А вы пока что посмотрите небольшую историческую подводку о а месте, организующем весь этот праздник творчества и креатива. Технопарк Ленполиграф Маш – это целый квартал промышленной застройки, который задействован в современной жизни города. Он стал родным домом петербургских инновационных стартапов и двигателем креативных индустрий. История завода началась с изобретения папиросной машины, которая могла наносить на гильзы эмблемы разных марок папирос с масляной краской. Бизнес-идея, подкрепленная инженерным гением изобретателя-предпринимателя Семенова, дала отличный старт предприятию. Завод «Лен Полиграф Маш» ведет свою историю с 19 столетия и до сих пор является системообразующим предприятием Петербурга. Ну а мы приближаемся к той части парка, которая называется «Дизайн парк». Здесь крафтовые мастерские могут заниматься своим мини-производством. Так давайте же заглянем и посмотрим, как там у них. Ставьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем предприятии, чем вы занимаетесь. Добрый день. Зовут меня Виктор. Предприятие наше небольшое. Занимаемся печатью широкоформатной печатью на тканях. Делаем влажную продукцию. Ну и все, что связано с печатью на тканях. Это могут быть и баннеры, вымпелы, шарфики. Ну, повторюсь, все, что связано с печатью на тканях. Угу. Заказчики могут быть разные от единичных физических лиц, так скажем, да, через интернет-магазин, mm -hmm. до каких-то крупных заказчиков, э, ну, наверное, для меня не крупные, но для страны достаточно крупные, mm -hmm. это может быть и, и Газпром, и какие-то другие производственные компании известные. У вас как-то изменилось положение в плане mm -hmm. добычи материалов и так далее? Смотрите, на сегодняшний день это все уже, можно сказать, упорядочилось, устаканилось, mm -hmm. что ли, да, когда наступил кризис. В феврале, в конце mm -hmm. да, месяца, то, конечно, когда евро пошел вверх, ну, вся валюта, да, так как все материалы, получаемые за границы, то был какой-то небольшой страх, наверное, Опасение, перед тем, что да, да опасения, mm -hmm. что меня ждет в будущем, и меня, и таких, как я. Но на сегодняшний день все исправилось, mm -hmm. и нет никаких проблем с материалами. То есть, Отлично, да. Ну. Работаем В общем, на сегодняшний день для да? меня ничего не произошло, uh -huh. а работаем, как и работаем. Uh, планируете ли вы расширяться? Как-то предприятие, возможно, будет расти? В каких масштабах вы бы хотели работать? Oh, слушайте, тут вопрос такой uh, неоднозначный, потому что планировать можно о, о многом, мечтать можно о многом, как получится. Ну, а конечно, что вы мечтаете? Да, ну, мечтая, наверное, уже у меня возраст не тот, чтобы мечтать, да, уже не 20 лет. Я, может быть, так маленькими шарочками иду вперед. Uh -huh развитию ну какой промышленный масштаб но ну, может быть увеличение конечно объемов заказов может быть купить еще одну машину там третью машину расширить помещение увеличить штат сотрудников то есть это да в планах такое есть а как выйдет я не знаю но ну, для этого работаем отлично спасибо вам большое желаем вам удачи и развития Все, спасибо. спасибо. я рада видеть вас в нашем творческом пространстве прямография Наша компания занимается тем, что помогает художникам привнести эстетику и красоту их произведения искусства в каждый дом mm -hmm. посредством оцифровки на широкоформатном бесконтактном сканере. Это немецкое оборудование. Собственно, есть сам стол, который перемещается, mm -hmm. да, и он тяжелый для того, чтобы не было никаких вибраций, не было никаких вот таких вот искажений. Присутствуют две лампы, которые создают равномерную засветку объекта. Mm -hmm. И получается, что на всем протяжении, да, благодаря тому, что объект проходит полностью. медленно да, yeah. и полностью, получается, что полинейно собирается картинка. Mm -hmm. Наверху располагается объектив, в котором... В отличие от фотоаппарата стоит линейная матрица, то есть в обычном фотоаппарате стоит прямоугольная такая матрица, mm -hmm. здесь линейная. И таким образом объект проходит и по пикселям, то есть получается по полосочкам mm -hmm. собирается в картинку благодаря ну, при помощи программного обеспечения. Mm -hmm. Таким образом мы получаем качественную картинку с самым высоким разрешение детализации детализации да, самой высокой цветопередачи uh -huh. да нет никаких геометрических искажений да потому что это идет полинейное в отличие uh -huh. от фотоаппарата а, подскажите так. вы сказали что это немецкое оборудование в связи с нынешней экономической ситуацией у вас не сложилось никаких трудностей возможно в заказе деталей как вы это с этим справлялись у нас отличный сканер, он не требует никаких к себе запчастей, mm -hmm. у нас стоят LED-лампы, это светодиодные, mm -hmm. да? они уже работают достаточно долго и, надеюсь, они еще столько же проработают и не потребуют никакой замены. В этом плане оборудование, конечно, шикарное. Да, Сергей, мы действительно сотрудничаем также и с крупными компаниями юрлицами, да, которые занимаются разработкой и реализацией э, декоративных поверхностей. Mm -hmm. Это керамическая плитка, это обои любые настенные поверхности декоративные с печатью, да? и также экстерьерные решения — это композитные материалы, которыми оформляют новые дома обычно. Mm -hmm. да? Они там имеют либо текстуру камня, либо текстуру дерева, и это обычно сканировано на нашем оборудовании. В Санкт-Петербурге мы единственные, кто работает и сотрудничает как с юрлицами, так и с физлицами, mm -hmm. и открыты вообще для всех. Да? А в России таких станков не очень много, и в основном они располагаются в государственных музеях, до да, которые работают только вот в закрытой своей сфере. Вы планируете как-то расширяться в более промышленные масштабы? То есть хотелось бы вам как-то расти и до каких высот, интересно? А, в плане сканирования, наверное хотелось бы вырасти в более большой сканер, да? mm -hmm. есть модели с большим размером стола. Хотя на самом деле даже наш стол, который 90 на 120, позволяет на самом деле сканировать объекты а, длиной 2,5 метра mm -hmm. и шириной где-то метр двадцать, полтора метра, просто частями. Да? А, это про удобство. Если про расширение, то на данный момент мы занимаемся также печатью на холсте, на бумаге, планируем расширяться печать обоев, угу. а также мы рассматриваем сейчас коллаборации с художниками и с фондами поддержки творчества, планируем в нашем пространстве проводить выставки, угу. мастер-классы, то есть вот какие-то такие штуки, да, в этом плане мы планируем расширяться. Также планируем платформу, на которой будут выставляться уже репродукции, да, картин каких-то. Угу. Каких-то а каких так... известных уже, то есть, или, ну... Мы пока рассматриваем этот вариант, будем искать варианты, угу. которые, естественно, которые нам очень нравятся, да, художников, с которыми бы хотелось а, создать какую-то... Коллаборацию. Да, между собой. да, да, да, да. Вот. Но также будем рассматривать и помощь, и развитие художникам, которые просто ищут возможности как-то свое искусство да, угу. монетизировать, как-то придумать применение помимо репродукции. Возможно же это сделать еще и в текстиле, mm -hmm. в каких-то декоративных до да, вещах для дома угу. это может быть и одежда футболки толстовки все что угодно на самом деле ну, у вас огромный пласт да удачи. спасибо большое спасибо очень интересно вам. Спасибо, спасибо, вам, вам, спасибо вам огромное ну что друзья мы двигаемся дальше сейчас подходим к месту с интригующим названием сотехнологий, где по задумке авторов экспонаты сочетают в себе три вещи технология искусство и творчество давайте же посмотрим Привет, меня зовут Андрей Шибанов. Я руководитель студии Places. Мы занимаемся созданием интерактивных объектов. Угу. Да, меня зовут Андрей Сюльбович, я медиахудожник, вот, участник этого проекта студии и создатель статуя. Подскажите, пожалуйста, Андрей, в общем, расскажите, как эта идея пришла вам в голову? Как вы ее реализовали? Это произошло год назад. Мы выиграли тендер для университета ЛАТИ, угу. который находится здесь через дорогу ребята в университете хотели сделать рекламную кампанию для привлечения студентов mm -hmm. и мы в с авторстве с нашим другом из агентства декабрист сделали с антоном окном сделали такую вот придумали такую идею где есть взаимосвязь профессора попова который преподавал в университете лэти радио которое он изобрел соответственно нейронных сетей которые современные технологии являются передачей информации и, каких-то интересных вещей, связанных с и генерацией и искусственным интеллектом. Mm -hmm. И, соответственно, придумали такую штуку, что мы все это свяжем с Петербургом, с его ветреной погодой, и, соответственно, получилась вот такая статуя, где ветер колышет ее в и с помощью нейронных сетей преобразует в музыку. Думали взять за основу сам ветер, чтобы он стал музыкой, вот. И мы очень долго думали, как это сделать, потому что ну, ветер сам по себе он не звучит, когда он дует и ни с чем да, не соприкасается. Это некий звук какой какой да, а не это даже отсутствие звука. Да, отсутствие, мы это думали, как то не читать не и, не и... тестили много разных вариантов. Потом мы поняли, <свят> что наши таты, поруча они колеблются, и колеблются от ветра, и тем создают колебания некоторую амплитуду. Ну, наша идея была такой, чтобы сделать музыку ветра. И одна из самых непростых задач было то, что ветер, он как бы не обладает тональностью сам по себе, музыкальной структурой, и заставить это превратиться не просто набор звуков, а в музыку. И мы столкнулись с тем, что не существует датасета, mm -hmm. на котором можно обучить нейросеть. То есть никто не ставил себе такой задачей заставить звучать ветер как музыка. И мне пришлось yeah. создать датасет, писать тысячу коротких мелодий по категории «Полный штиль» до шторма. И, собственно, с полтора месяца заняло обучение университети. Нам помогали студенты из ЛТИ, Алексей Попов, разработчик. И, по сути, мы создали такой новый музыкальный организм. И как бы, вот он читает амплитуду и, как сказать, и производит музыку. Прям каждое колебание, оно трансформируется в ноту по а закономерностям, которых обучали. То есть это не просто ветер. Mm. Ты можешь подойти, потрогать статую, звук изменится. И как бы, mm. в этом честность всего этого проекта, что он живой как бы, абсолютно, да. Тобой. Он работает на то движение, которое ты сам в этот статус задаешь, mm -hmm. и в этом главная фишка, то есть это не просто какой-то записанный сэмпл, который сам по себе играет, mm -hmm. там поставишь диктофон и все классно работает, нет, mm -hmm. это именно нейронная сеть, которая каждую минуту, каждую секунду обрабатывает те данные, которые в нее поступают. Mm -hmm. Mm -hmm. В этом... mm -hmm. uh, добрый день, мы подошли к вашему экспонату, представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам о нем поподробнее. Здравствуйте, меня зовут Антонина Фадхулина, я скульптор, работающий в Санкт-Петербурге пригласили сюда в это пространство поставить скульптуру на месяц пока uh -huh. это каменный человек рожденный из камней который собирается и разваливается периодически это такое как бы движение uh -huh. постоянство какое-то перерождение постоянство да. uh -huh. он был придуман в черногории там был пляж, который состоит как раз из таких белых камней. Mm. Но ну, и это очень было красиво, эффектно. Это как раз был пляж, где я отдыхала. А материалы сами, вот эти сами камни, они оттуда? Не, или нет это... к сожалению, оттуда привезла, знаю. конечно, немножко камней, mm. но хватило на такую маленькую скульптурку. Ну, потому что камни – это очень тяжело. А когда, да, в чемодане постоянно возишь с собой всякую ерунду, и этот привес, это, это плата постоянно. А эти камни были куплены здесь в ландшафтной фирме. Это камни Каспийского моря. Mm -hmm. Прямо на самом деле довольно много мешков, просто выглядит и как будто их немного, их очень много здесь. Угу. А у вас много скульптур еще по Петербургу? Да, у меня какая-то такая. Но на самом деле это большая редкость и удача поставить что-то в городе, потому что это сложно очень, потому угу. что у нас везде исторический центр. И так получилось, что у меня стоит 6 скульптур. Шесть, угу. ну, не считая этой, потому что это временно установлено. Последний проект это на Черной речке, Черноречнические львы. И uh -huh. такой, ну, с каждым проектом они все лучше и лучше стоят, потому что у тебя появляется опыт какой-то. Вот черноречные львы, они набережные Черной речки, там uh -huh. такие спуски к воде, как у нас во всем городе, собственно говоря, их много. И в центре там стоят всякие охранники, львы, сфинксы, uh -huh. а на Черной речке никто не стоит. Ну, теперь стоят, временно пока. Такие белые львы, прозрачные. Uh -huh. Я работаю с металлом, у меня такие... Львы-призраки. То ли они есть, то ли их нет. Какие металлы используете по большей части? Ну, в основном черный металл и крашу, но вот здесь это нержавейка. Но нержавейка просто она дороже, сложнее в обработке, но все возможно, на самом деле. Какие-то мысли на будущее, какие-то концепции уже есть у вас глобальные? Конечно, постоянно. Расскажете что-нибудь? Нет. Как скажете? Нет, на самом деле очень важно инициативы новые, что-то ставить временно, потому что все боятся ставить надолго, потому что исторический город, хорошо, mm -hmm. но мы можем ставить время на что-то новое и смотреть, как это приживется, mm -hmm. и если вдруг это приживется, это можно оставить, ну и это может интересно Интересный работать посыл, с конечно. классикой, абсолютно, никак не да, и правда. дополнять. Спасибо вам большое, очень интересно. Спасибо. У нас впереди еще несколько креативных пространств, на которых сегодня проводится обсуждение и зарождаются новые знакомства, которые в будущем очень возможно принесут новые промышленные внедрения тех самых технологий, которые мы сегодня с вами здесь увидели. Сейчас в разработке большое количество компаний, которые хотят выставлять свои мощности, свои товары и свои компетенции, что очень важно, потому что бывает такое, что у завода есть оборудование, у завода есть компетенция, но поскольку не было там до да, каких-то определенных событий заказа, они этим не занимались, но на это могут сейчас э, принимать новые заказы. И человек смотрит, заходит и видит, что у этого завода есть такие компетенции и может отправить им заявку, что им надо там произвести определенного вида деталь станок ну и либо какую-то более бытовую производственную тару не знаю пластик ну и во всех видах производства это такая платформа которая упрощает жизнь как и производителям так и заказчикам да то есть многие платформы которые сейчас создаются они создаются на основе больших государственных либо около государственных закупок, да, это 223, ФЗ 44, тебе надо пройти очень много регистрационных процедур, подтвердить кучу своих документов, да, но не стоит забывать, что бизнес ну, и производство в целом в стране это не, не только про большие государственные заказы, да, это и про локальных производителей, это про развитие каких-то коммерческих историй, и на нашей платформе люди могут без лишних бюрократий без лишних э, телодвижений свестись познакомиться и найти то что им нужно да то есть производителю, производитель может найти своего покупателя покупатель может найти именно тот товар который ему нужен Ну, например э, есть история как одно питерское производство которое занимается допустим косметикой месяц искала э, необходимого рода э, бутылки да то есть по форме по по наполнению, и получается, что мы упрощаем эту задачу. Ну и есть еще такая такая история, что с нами работают только те компании, которые готовы работать, да, то есть ты не позвонишь на производство, и тебе не скажут, ой, э, мы не примем заказ, у нас все станки там завалены, мы там не работаем. С нами работают именно те компании, которые готовы к новым клиентам, к новым сотрудничествам, ну и к росту. Анна, подскажите, а как вы отсеиваете или отбираете компанию? Ну, смотрите, у нас несколько этапов модерации. Есть, ну, там, первое, это мотивация, mm -hmm. да, то есть, если человек к нам выходит, это получается уже компания, которая готова работать. А потом им надо произвести несколько действий для того, чтобы принимать заказы и выставлять свой товар. Они должны заполнить оборудование и должны заполнить свои компетенции. То есть, а, на самом деле, оборудование они могут показывать, могут не показывать, в зависимости от того, какое это оборудование. Да, некоторые там, не хотят каким-то выставлять, но, как бы, по крайней мере, они это делают. И это некая мотивация людей э, работать с нашей платформой, работать с новыми заказчиками. Подводя итог сегодняшнего события, можем смело делать вывод, что такие мероприятия однозначно нужны. И стоит поблагодарить Международный экономический форум за его организацию. Ну а отвечая на вопрос, что нужно, чтобы идеи находили свою реализацию в промышленных масштабах, скажу так. Однозначно, нужно больше возможностей для мини-производств, показывать свои достижения и разработки, разнообразные выставки и форумы. Особенно это касается регионов на периферии. Дайёшь технопарк, ленполиграфмаш в каждый город, чтобы давать дорогу молодым, креативно мыслящим, несущим новые идеи и технологии в массы. Жми большой палец вверх, сделай красную кнопку серой, а также не забудь нажать на колокольчик, чтобы увидеть наши следующие видео. А с вами был Сергей и канал Маш Ньюс. Первый машиностроительный. Всем до скорого.